Я желаю вам по секрету сообщить, что вынужден был административное дело на YouTube возбудить. И 10 месяцев за работой пунктуально следить. Люблю так над ними пошутить. При недостатки их работы я в своих роликах отражал. Но никто внимания на это не обращал. Поэтому я новую рубрику открыл. Но не считайте, что я уже YouTube закрыл, зарыл. Буду тут регулярно об их проколах совещать, чтобы. Их лапшу с наших ушей мне снимать. Если хочешь, их будем встать и милостынью их брать. Можешь смело сюда не забегать. Я предлагаю два варианта вам дать. Слушать меня или переписку читать. YouTube новую аналитику открыл. Но старые привычки и само чмо не зарыл. Если это, это, это если этим чмо управляет то, по сути, это ничего не изменяет. В 216 году у меня подписчиков было 465. Они смогли 200 смело убрать. Захотелось им со мной повоевать. И как Россию санкции меня окружать, мне решили об этом не сообщать. Хотели новую рубрику недостатки исправлять, а нам и нам это смело доказать. Но чмо забыли убрать. И оно смело свое дело смогло продолжать. За 10, за 10 дней у меня 7 подписчиков прибыло, об од, об, только о двух мне сообщили, я их умолял, своих секретных агентов 0,5 сдать, чтобы с ними меня поболтать, молчат словно воды в рот набрали, и может им сделать это ухловоды вынуждали. А гои, как добросоветные рабы, приказы исполняли. У меня вопрос. Зачем же так тогда новую рубрику, новую аналитику они нам создавали? Дурака опять валяли. Спасибо за внимание. Просмотр окончен.